Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Я несчитанное количество раз говорил в роликах, что нужно делать домашние заготовки и насколько ускоряется процесс приготовления еды при их использовании. Вот, например, купили вы курочку, не естественно. А корочка отрезали, крылышки отрезали, грудку отделили, остов остался. Забросили его в морозилку, пусть лежит мерзнет, Как скопилось достаточное количество, не размораживая, бросили их в кастрюлю, залили водой, бросили крупными кусками прям нарубленную морковь, лук и поставили вариться. Полчаса, ну час от силы, и у вас целая кастрюля отличного бульона. Осталось процедить, разлить по пакетам и в морозилку. Пришли вечером с работы, бульонную ледышку из морозильника в кастрюлю бросили, за 5 минут с окорочка все мясо срезали, еще за пару минут мелко его нарубили. И в кастрюлю, где бульонная ледышка уже растопилась. Пока все закипит, вы пару картошечек почистили, порезали мелко, забросили в кастрюлю и следом парочку ложек риса. Еще за 5 минут луковицу почистили, мелко нарубили и прям в сыром виде в кастрюлю бросили. Ну, так же, как вы в уху в сыром виде гладете или в шурпу. То есть с момента прихода с работы вы 20 минут своего времени потратили на готовку, 10 минут на ожидание и у вас готов обалденный просто супчик на ужин. Или как с колбасками в качестве заморозки. Купили в магазине мясо, пропустили дом через мясорубку. Добавили соль, перец, чеснока, что там еще захотелось. Быстренько отдели насадку на мясорубку, набили колбаски, по пакетам разложили и в морозилку. Пусть лежат, мерзнут, есть не просят. Вот, в одном из прошлых роликов готовил такие. Вот так вот они в морозилке прямо и лежат. Ссылка на тот ролик в описании, ну и вот в углу тоже повешу, если не забуду. И вот представьте, пришли вы с работы вечером домой, включили духовку, картошку помыли, нарезали дольками, 5 минут займет, но ну, не больше, чтобы противень потом меньше мыть, фольгу его, Ох, какая отличная, накрыть вот так. Картошку сюда, соли, перц красного острова, чеснока, прям в шкурке и масло растительного. И перемешать. На самом деле, что вы кроме соли сюда добавите, это вам решать. Вы же для себя готовите. И сюда же колбасу. Не размораживая ничего, вот прям вот такую, прям дубовую. И в духовку на полчаса. Верхний и нижний жар, 200 градусов. Все, смотрите, я 5 минут потратил на нарезку картошки, еще минут на то, чтобы ее приправить. И через 25 минут, ну полчаса от силы, у меня будет готов офигительный ужин. Я на то, чтобы 5 килограммов колбасы навертеть, потратил час от силы, на самом деле даже меньше. Сейчас в духовке у меня там полкило колбасы и килограмм картошки. Это минимум две порции, это же на самых голодных. То есть 5 килограмм это 20 мясных порций. 20 порций и час времени по затратам. То есть 3 минуты на порцию. Ну пусть у вас семья 4 человека, тогда 12 минут на порцию у вас ушло подготовки. И на гарнир вы тогда не 5 минут, а 10 минут потратите. То есть всего 22 минуты. И у вас полноценный ужин. 22 минуты ваших трудозатрат по времени. И потом, понятно, ожидание, когда она запечется. 25-30 минут в духовке. Ну круто же! Так... Обалденно, что могу сказать. Прекрасная, яркая, классная колбаса. Замечательно. Так, ну-ка огурец и картошечку. Печеная картошка. Печеная картошка, самая по себе сладковатая. Кисленький огурчик, какой яркий, ну вырви глаз. Она подсолена, она с перцем, с острым хлопьями. Аромат чеснока тоже чувствуется, потому что чеснок, масло дает свои ароматы. Масла много, там еще и жир с колбасы вытапливается. Поэтому вся картошка тоже вот такая вот, немножко прочесноченная. Короче, это классно, это быстро. Сами видели. То есть время я затратил сегодня, вот конкретно сегодня на приготовление, ну, 10 минут, наверное, от силы, да, на самом деле даже меньше. 10 минут с учетом перестановки камер. Остальное время только ждать, пока... Колбаса приготовится. То есть, вот такие заготовки, это вот такая вот классная штука для быстрых ужинов. Колбасы наготовил, забросил в морозилку, она там лежит. Приходите, есть теми, что такое более интересное приготовить. Готовите, нет времени, достали колбасу, приготовили. Короче, делайте заготовки. Это просто, это быстро. Огромное спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты, за компанию Огромное спасибо. Всем пока!